полная переборка педалей кранг бразер сканди 3 замены пружины сальников подшипников Далее нам потребуется головка на 8 и шестигранник на 8. Вставляем ее с двух сторон, придерживаем откручиваем. Сразу убираем всю старую смазку, очищаем ее вместе с грязью, пылью. Далее берем ключ под звездочку и выкручиваем боковые болты, собождаем ось с пружиной. Далее очень аккуратно, либо резиновым молотком, либо обычным с резиновой насадкой. Выбиваем ось очень, очень аккуратно, чтобы не погнуть, чтобы можно было назад ее потом вставить. После того, как мы полностью ее добили до края, далее вставляем шестигранник на 10 желательно с, со скругленными краями чтобы ничего не испортить и уже дальше внутрь а, как раз таки пружины забиваем вместо оси шестигранник тем самым освобождая ось ось никак и не участвует в функционировании педали, кроме как пружина она ничего не держит, но все-таки желательно ее по минимуму, погну... <laughs> желательно вообще ее не погнуть, ну, вот, в данном случае она не, не погнулась, не повредилась. далее снимаем пластиковые уплотнители то есть их можно либо руками, если не поддаются, то аккуратно по краю ножом то есть не пытаемся там сразу его с одной стороны а равномерно со всех сторон поддеваем, вытаскиваем и вытаскиваем помимо самого уплотнителя еще резиновую прокладочку небольшую, убираем всю смазку старую. Далее берем выжимку из набора, где брали все подшипники, там есть выжимка и вставляем отверстие и потихонечку, очень легонько, не нужно никуда торопиться выбиваем подшипник Затем все то же самое проделаем со второй половинки. Далее приступаем к установке новой пружины, тут перепутать практически ничего невозможно, все симметрично. Вставляем пружину и далее вставляем ось. Ось естественно сразу у вас никуда не пойдет, нужно ее максимально глубоко вставить, а затем Используя шестигранник на 8 попытаться ее точнее попытаться выправить ось и пружину таким образом чтобы ось прошла как можно дальше. То есть сначала можно немножко подбить резиной молоточком чтобы хотя бы на один виток продавить но далее пружина не пойдет потому что она будет просто опираться в край пружины дальше чтобы продавить необходимо просто заглянуть в отверстие посмотреть в какую сторону ушла ось и вставив шестигранник меньшего диаметра, ну то есть на 8, да, ось, ось на 10, шестигранником на 8, мы давим как раз в ту сторону, где мешает пружина. То есть делаем максимально ближе к центру, немножко даже подальше, чтобы ось вошла. И надавливаем при этом пове на поверхность, пытаемся ось вдавить на место шестигранник. То есть натягиваем пружину и даем, чтобы пружина, точнее ось прошла дальше. нам достаточно чтобы ось хотя бы немного зацепилась краем то есть не получится прям целиком ее вставить просто додавливаем до края чтобы она зацепившись все-таки встала на центр вот и когда вы увидите что ось прям встала ровно по краям то необходимо просто перевернуть всю конструкцию и дальше молоточком додавить, но тут не видно, конечно. Тут очень важно, конечно, чтобы ось пошла сама. Если ось не идет, значит вы вставили не до конца, и тут не будет никакого смысла ее бить, потому что если ось стоит не по центру, она не войдет. Значит, нужно вернуться на шаг назад и дальше выправлять, вставлять на место. Далее по краю, по скобе бьем. Выравниваем, делаем примерно по центру. Чтобы потом вставить уже в саму педаль. Далее устанавливаем основную прокладку, которая защищает от грязи всю все подшипники, практически наносим свежую смазку. Я использую густую смазку для втулок. Далее сма наносим смазку на все части, где смазку эту мы вычищали. То есть не забываем, что нужно будет и туда, где прокладки уплотнители тоже смазку внутрь оси пружины если мы не нанесем то скорее всего там будет проникать влага поэтому не забываем наносим везде где мы эту смазку видели Далее собираем в обратном порядке, то есть сначала вставляем резиновое кольцо, затем сам пластиковый уплотнитель. Сразу собираем обе половинки, потому что дальше нам нужно будет установить оси пружины и все это закрепить. Смазываем и устанавливаем подшипники. Подшипники можно до конца сразу установить той же выжимкой. Чтобы смазать верхний подшипник, проще всего его одеть на ось и смазать со всех сторон. Затем этой же осью поставить его на место и вытащить ось. Тут важно еще не забыть о шайбе, которая находилась между скоб. Да, вставляем ее обычной отверткой. Далее собираем всю конструкцию, закручиваем болты. Сразу не даем на ось, иначе мы просто слишком сильно выдавим прокладку сильнее, чем она выдавится при полной сборке. Вот. То есть все делаем постепенно, аккуратно, никуда не давим. Эти полты нужно сразу затянуть, чтобы правильно собрать педаль. Всё скручиваем, то есть берем шестигранник на 8, головку на 8 и собираем. Закручиваем крышку, проверяем, что педаль крутится. После того, как закручиваем крышку, педаль полностью фиксируется, проверяем, что нет лифтов и что прокладка не вышла наружу.